Сегодня мы рассматриваем дело Юлии Позитив По невыполнению обещаний надо. И пожалуй начнем со списка обещаний Список в студию Товарищ судья, какая студия? Мы в суде <клёх> А, точно И, и все-таки список на стол Колбаса, сыр, восковые полоски, туалетная бумага Ничего не понимаю, что за бред? Ой, простите, это мой список, перепутал Вот нужно <клёх> Ну, я ты придурок что ли? Побороть лень, больше читать, меньше врать. Интересно, интересно, это же ведь как получается? Обещать то обещала, а выполнить не выполнила? М да, что-то не то. Это же, это что это? Это шиш выходит, ноль, ну, не знаю, как, как еще сказать? Ну, товарищ судья, держите себя в руках. А что, это эмоции? Между прочим, тьфу. Кто-то что-то слышал? Нет. А я слышал. Это у меня соединение с природой. Обвиняемая, что вы можете сказать в свое оправдание? Ну, наконец-то. Простите. что-то вякнули? Да нет, у меня там просто, знаете, тоже свои спутники. Ну, так что? Ну да, пообещала, хотела сделать. Но я же не уточнила, в каком году я хотела это сделать. О, как. Да. Ну, значит, будем говорить по факту. Обвиняемая. Обещали ли вы в 2017 году побороть свою лень? Ну, обещала. Ура! Новое видео на канале. На самом деле была очень интересная книга. А на деле что вышло? Ну... Лень. Лень. Лень. Обвиняемая. Обещали ли вы в 2017 году читать больше? Да, обещала. А на деле что вышло? Янусь, я думал лучше о тебе. Убил ли ты Дебальд? Что же надо? Убить себя и заодно убить свою жену, живущую тобою? Че плохо двород и небо и земля? Ладно, этим ты позоришь свою природу и любовь и ум. Не пользуешься? Нет, я лучше отвечу. Обвиняемые! обещали ли вы в 2017 году меньше врать? <смех> Обещала. Ладно, вернись, пожалуйста. Я просто я хотела сказать, что на самом деле не тебе так ярко красить губы и этот контур, он не подходит. Так что, да. А надеюсь, что вышло. Ох, что вышло? Ладно, ты что помада новая? Да. Это? Да, так классно, только знаешь, что? У тебя, короче, вот контур вот тут не очень ровный. Тебе нужно вот так вот, вот, вот навести, оно будет вообще круто. У тебя губы да, всегда... да, у тебя губы маленькими, кажется, тебе надо, вот, чтобы объемно было классно. Так? Нет, все выше надо, смотри. Вот тут. Да. Да, и теперь я тоже. О, слушай, ни хрена, почему у меня таких губ нет? Вау, прям как бы, знаешь, такие, муа, персы. Класс. Правда? Хорошо? Да, классно. Блин, вообще мультик. Красотка. Итак, могу смело заявить, что обвиняемая Юлия Позитив Свои обещания на 2017 год не выполняла. Мы ее накажем! Целый год! Она должна выпускать видео два раза в неделю. И не реже! И регулярно! Понятно! Понятно! Еще бы и было непонятно! Ступ. Суд окончен, всем спасибо, всем пока! И пожалуй, начнем со списка обещаний! Писок в студию. Вот он. не читал. Читай давай. пукнула, блин. Ты вообще... Нет, просто делайте. Сделайте Ну пожалуйста, сделайте Что Да у не могу Сделать. ты ж Ну так я должна сидеть, а кто-то должен делать пф. Стандартный ежедневный пук. Я знаю это видео. Кто-то что-то слышал? Простите, вы что-то вякнули? У тебя та реплика, не это там, судья, где я пугнула. Скажи, да, классно, говорю, только тебе контр надо вот здесь вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, гляха, муха. вот, я написала, блин?